Приветствую всех любителей видеоигр, давно не виделись, у меня тут для вас прекрасная игрушечка нашлась. Ну, значит, решил, ну, как сказать, я да, даже больше совместно поиграть в Ханшадоу. Это, знаете, такая игра, в которой есть всего не понемножечку Battle Royale, тарков, зомби, зомби-боссы, способности и вообще еще куча всего Но вот в этом видео будет больше такая геймплейная часть Потому что здесь будет и тренировка, и то наши первые эмоции, как мы в самый первый раз играли Как это вообще все началось в общем, не так смешно, как больше интересно. Как бы такая больше интересная часть. Как мы это все изучаем, как это все смотрим, прожевываем и как это нам начинает нравиться. Ну что, приятного просмотра. А если... а О, птичка! А если а я птичку убью? А нельзя. Ты пробовал а уже, нет. да? А а а можно, нельзя стрелять. Как-то нельзя. Можно, я думаю. О, ебать! Я могу это... Ушатать кого-нибудь прикладиком. Что мне делать-то, не понял. Куда... <смех> б твою мать, ты нахуя встаешь сюда, Гондон? Лежать. Блядь, тут курица что-то Пацаны, вас что-то много здесь. Блять, открывай! Да не то! Как открыть, да? Нахуй пошла! Нахуй! Блять, промахнулся! Промахнулся! Промахнулся! Приезжайте быстрее, быстрее, быстрее, братан, братан, братан, братан, они тут, они тут! они идут, хватит перетряжаться, блядь, нахуй пошел, фух, Хорошо. ладно, я ладно, там... меня, она, она меня уже напрягает, пацаны, ты такие резкие, ой, блядь, ёбаный рот, ты нахуй меня так пугаешь, Гандон, блядь, да, блядь, блядь, нахуй, топор? да нет, какой босс, я просто, охуял, блядь, зажег тут этот самый костер, блядь, О, топор, привет, братан, пока, братан. Я подумал, что на этом надо заканчивать, потому что, как можно заметить, ничего такого сверхъестественного не выходит. Но, что-то пошло не так. Я музычку подрубил грустную, прикинь? А, Или мясник, веселую какую-то. Где мясник-то, бля? О, блядь! я сейчас обосрался. Открывайте ворота, выпускайте Кракена! Выпускай Кракена! Ваша цель, мясник. Погнали, братан. Давай. Ебать, он свирепель. Где ты, братан? Ебать, он огромный, нахуй. А я промахнулся, блядь. Ебать, он огромный, нахуй. Я хуею. Пизду, нахуй. Берем вот эту хуйню, На, Пошел, на, пошел, на, пошел. Ебать, он еще. А, а, а. Не души, не души, не души, не души. Ой, туши, туши, туши, туши, туши, туши, туши. Блять, еще пизды мне дает. Типа, типа, типа, типа, типа... Ебать, он бежит за мной, он бежит за мной, блядь. блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Давай, давай, давай, давай, Блядь, еще и заново тушить все. Ну, мне пизда нахуй, я понял. Блядь, еще револьвер кончается нахуй. бля, я сейчас сгорю нахуй, хотите сказать? Так, туши, туши, туши, туши, туши, туши, туши, Тушись. А, все, я его победил. Изи. Было больше страшно, чем это самое. А что там, трофеи какие-нибудь? Мясник изгоняется, и что дальше? Так. Бодя, конечно, обосрался. Он так жжет. Жарко стало очень с мясником-то. Ну, я тебя хоть знаю, типа, это самое. Так, после каждого босса остается две награды. Вы можете подобрать только одну с каждого босса. Хорошо. После поднятия награды босса от меня отмечает смол, который могут все увидеть, используя способность умное зрение или на карте. Вот так вот закончилась тренировка. И мы даже не задумываясь ничего, не читая, просто пошли вместе. О, все, нажмите U, чтобы использовать темное зрение. Братан, ты где? Вот, я тебя вижу. А что я идти пошли. не могу? А, мы ждем других игроков. Так, мы что, прямо побежим или. или все прямо? Прямо, просто прямо сейчас побежим. Так, я пока с пистолетом буду. Нет, или с револьвером. Все, погнали, на охоту. Погнали, погнали. Мы должны быть первые, просто лучшие. Um, вот Смотри, стоял. нас каждый хочет убить. А мы мы говорим, нет? нет, нет. Мы тут вместе, но тут есть еще и другие враги, не забывай. Собаки, Я например, злые. Думаю, не Естественно, они злые, ты посмотри на их морды. А, минус да, не один. Не. Минус второй. Минус треть. Нет, не треть. Все, еще минус, 3. отлично. Так, Ой. куда нам? Нам прямо Чай, просто. Подожди, подожди, подожди, у меня кровотечение. Ага, жду. Так, уже вижу зомбаря. А? Так нужно быть внимательным, аккуратным и готовым к убийству, естественно. Так, тут подожди, костер какой. -то. Подожди, подожди, подожди. Че это? Собаку убил. А, правильно, правильно. Пусть будет. Попал, отлично. Убил, убил. Блять. Так, нам направо, нам чуть правее в дом. Вот, если вы выстрелы в одну на секунду, но я промазал. Ч ⁇ Ч ⁇ Открой ворот. Ну, пугал меня, блядь. коза. Защищай меня, братан. Саня, Саня, Саня. Я не понимаю, ах ты меня пугаешь, блядь. Да хуяч по нему, блядь. Я посрался. Он в углу такой стоял беспарный. А то к тебе как пошел. Я просто персотошел. Братан, мы нашли, походу, босса одного. На карту, блядь. Да. Пошли его быстро, ебнем. Ну, он вон, да, в доме в этом. Ну все, быстро сейчас его заколбасим вдвоем. Перезарядись, перезарядись, перезарядись. Я уже этим занимаюсь. Только я пистолет перезаряжаю, а не автомат. Сейчас я дру... это ружье возьму в руки. Все, оно перезаряжено. Чё Ой, что это такое? Мотор какой-то запустил. Так, пошли наверх. Я наверх пойду. Думаешь... А что я наверх пошел? Хуй знает. Саня, Саня, Саня, Чего, Саня, где Саня. ты, блядь, братан? Кто он кто такой чуть -чуть. Пойдем. Он такой, он такой огромный. Бред. Блядь, такой где? Огромный. Кто? Ты сам с ней ранил. А. Он такой огромный. Да где бред. ты его видел-то? Внутри, внутри заходи. Он прям предо мной стоял. Ебать. А Блядь, хуя, он еще какие-то колючки ставит. Ты его коктейль молотами забрасываешь, да? Правильно, беги ко мне, братан. Я перезарядился. Я его отвлеку. Ты горишь? Тушись, тушись, тушись, я отвлеку. Где он вообще? Он убежал. Он сгорел что ли? Это ты стреляешь? Беги, беги, беги! Ты присышаешь. Я поэтому отвлекаю его. Блять, тут все сейчас загорится, тут сейчас все загорится, походу. Блять, блять, блять, блять. Через колючки, через колючки. Блять, у меня кровотечение, он меня, он меня хуярит, он меня хуярит, блять, в колючках уходи, зажал. Уходи, уходи. Да куда, как? Он меня в колючках зажал. Пиздец, потерял сознание, блядь. Нормально, нормально. Расстояние до напарника 8 метров. Ты, наверное, сможешь меня, да? Или... Я, блядь, у ко... меня в колючках просто зажал и убил, блядь. Ты, наверное, вряд ли сможешь меня выскочить. Или сможешь, не знаю. Ваш напарник потерял сознание, да, ты сможешь меня выживить. Ты бы кровотечение остановил, братан. Ты умираешь. не даже не заметил. Так, мне надо бы О, тебя кто-то убил. Ну, вот, чувак, он с каким-то дробовиком был. Они тут вдвоем пришли. Ебатя. Так, все, покинуть миссию. Реальность далека от действительности, как можно посмотреть. Нас просто раскатали, грубо говоря, через 5 минут игры и все. Но, смотря на статистику, очень много людей пристало у нее из-за такого играть, слишком быстро убивая. Но нас, наоборот, такой разворот событий зацепил больше. Ну, похоже на реальность. Пару выстрелов — это труп. Ну и решили взять ли реванш в этом мире. Благо в начале игры охотники остаются в живых. Типа на волосок от смерти и продолжают с вами идти дальше в бой. Но после подготовки мы выдвинулись второй раз. Сейчас ну, опять пули летим. Зачем лететь-то, блядь? Надо спокойнее. чтобы не манить. Я уже это самое делаю, это самое. Убил. Убил. Убил. Батенька зашел, блядь. Ну, по стрелять, конечно, да, я моста, бля. Ой, блядь, ебать, ты меня напугал сейчас, я хуею. Бля, хорошо, что я не так ору, типа, как я рассчитывал орать. Но было страшно, бля. Я не ору пусть с квартиры не хочу решиться. Так, прикрывай меня. Костер зажжен. Я беру лопату, ебать. Ну, естественно. Хорошо. Сань, сань, смотри. Куда? Вон, в дереве. Куда я смотрю, видишь? Чё там? Вон, вон, два дерева. Огонь. Ну, и хуйня. Да хуйня это вс. Он горящий. Давай проверим. А, да, блядь, да, конечно, они горят. Блять, блядь, братан, я хуею. Это интересно, блядь, камон. А, мне кажется, лопаты на него не лучше лезть. Блядь, ты был прав. Тише, я сказал. убегай, убегай, убегай. Блядь, я горю, нахуй. Блядь, у меня жизни уходит просто пулей Давай-давай-давай-давай-давай-давай давай, давай. Напугал меня, пиздец блядь, Пойдем в подвал пойдем, пойдем, безопасно Там безопасно, говорит безопасно, людей, по крайней мере. Так, подожди, тут фонарик есть, можно поджечь А, это подобрать предмет? Да. Бля, я могу его бросить, да? Нихуя А потом поджечь, да? Нет, это вода, да. я понял Это был тупо Да Братан, нам бы босса завалить хоть одного. Стой. Сейчас музычку. Блять, где, Блин. чё, кто? Да. На... Ебать, он бросается этими. Это босс, это босс. Это, это ты больше. бросил? Да. Саня, это мини-босс. Нормально, все убиваем. Хуя ты там хуяришь, блять, безостановочно. Что? Это ты кинул этот э, светильник? Да. А, тогда ладно. Слушай, они то рядом. Ты точно ты кинул светильник? Да. да. Ладно. Сань. А я что-то от них хуй. Блять. Это я, дорогие. И... Ебать, ты меня напугал. О! А что ты мне раньше не сказал, что здесь дырка в окне. Сань, тихо. Они под нами, под нами, под нами. А, да я слышу, слышу, что под нами. Я увижу. Бля, тут бочка, за тебя горящая, если кто-то подожжет ее. Давай разъебьем его. Ну, Отлично. Ждем, ждем, ждем напарника, ждем напарника. Он может его воскресить. Но сзади тебя бочка не забывай. Очень-очень опасная бочка. Тихо. Че крестница. Я этим занимаюсь, кстати. На картанах причем. смотрел если он по бочке по тебе Он не по мне стоит. Отлично. Ты увидел? Нет, слышу по звуку. Так я лестницу чекать. Так, дарит Да, это где-то. Слушай, это в доме, видимо. В, в доме дом. там. Да, да, Local dog. Ну, на такое 90. тоже возможно, такое тоже а? возможно. Не забывай, что он может прийти за своим товарищем, если там был товарищ. Если Я его не было... С Смотри, какая хуйня идет, слышишь? На 105. На 105? Вон, ну, видишь, хуйня, Блэк, Ну, на босса это не похоже. Ну, это не босс, да, это просто... Че ты, друг? Ты что? Тихо-тихо-тихо. Вон, к нам кто-то залез! Почти. Но я его, по-моему, кончил. Я нашел крыка. Я его кончил, братан. Братан, я Знаешь, его кончил. Я все равно нашел крока. Да, где? А, далеко. Там двоих. Двое, их. двое это не страшно. Блять, где попал. далеко? Дистанция. 90. На крышу полез. Вижу. Попал. Не попал. Не попал. Опять не, не. попал он съебал, съебал. Второй. Второй, бегает там же. Налево убежал. Так, сейчас подхилюсь, а потом по мне засадил, ебать нормально так. Блять, надо было все-таки снайпер взять, слышишь? Ты какого снайпера, если там нет это оптики нет? Есть, есть, есть снайперы, оптика. Бля, тут, тут у пацана было какое-то оружие, хочу посмотреть, что у него там. Это скорее оно есть, и вдруг? Вот сюда спускаться пускаться, наверное. Согласен? Бля, прикольно, мне нравится. Ох, так, я поменял магнум на магнум. А, ну и все, в принципе. Обыскать охотник, сейчас его обыщу. А ты можешь с этого обыскать, как его? Да, давай, чуть, -чуть я проземлю Все, все, все, спускаюсь. Блять, как... Тихо, тут кот бегает? Я слышу. Здесь у нас. Серьезно? Да. Попал. Причь. Попал, убил. Молодец. Блять, сесть и что? Поэтому надо ходить на картонах, братан. А я упал, понимаешь? Нет, нет, я просто говорю, что на картонах типа вот начал ходить, ходить, я увидел его силуэт нет, и это поняла. самое и кончил его. Ебать, я нашел пушку. сань Сейчас. Я обыскиваю этого охотника Теперь прикрою Я 50 монеток нашел Ебать, я у него ствол классный нашел Только там всего 16 патрон, конечно Но это ладно, я думаю, классный ствол Ладно, ну, ничестер, в принципе Бля, этот бомж, слышу О, слышу, у него арбалет есть, прикольно Я арбалет взял да Я себе винтовку взял какую-то да. Бля, что за текстура? Садись, садись, Саня садись. Да я слышал, слышал они в доме. О, кого-то убили. Я слышал. Может, по травке пойдем? Куда? По травке. По травке, по-моему, палим, они. А че у тебя фонарик горит, слышишь? Какой фонарик, блядь? Че фонарик горит. Какой? Наружи. Так, тихо. Это люди, вот. это, это не люди, это зомби. Ага. Они идут с За людей. ним идут, да. Победали. Вон он, вон он, вон он. Я попал, попал. попал. Отлично. Торг где-то рядом должен быть. Мы его убили, что ли, или нет? Стоп, я да. что-то не понял. Убили. Он, он бы закричал. Блять, Сань, понеси блять. Блять, мне надо перезарядиться. А тут, б, б, б. Да блять, перезарядись, говна кусок. Где У он? меня оказывается, вот здесь все там же. Попал. Попал. Бля, промахнулся, прикинь. У меня одна зарядка оказывается. Раз попал. Там еще один боку. Блять, промазал. Саня на 30 градусов. Видел. Попал два раза. Да тот отхиливаться пошел. Он вправо потом побежал. Как раз туда, куда в принципе бежишь и ты. Если ты хочу наверху, наверх конец. Наверх опасно, конечно. Наверху чуть, -чуть. Тих, не ты не сука. Убил. О, убил, красавчик. Я только по нему, блядь, чуть-чуть совсем. А тут он, не, что то у меня на картонах... А, подымается. Чё ты топаешь, блядь? Мясник изгоняется. Здесь. Он здесь его изгоняет. Да, я вижу. Мне кажется, тут где-то спуск вниз есть. Да, есть. Иди сюда, иди ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Капитан. Внизу сидит тварь, блядь. Убил. Все отлично. Саня, беги, отходи, отходи. Это этот, второй его напарник, судя по всему. Я по нему разочек попал, но это самое. О! Там? где он? Он там, там, вот видишь, он этот кинул туда. Коктейль молотого. Где он? Там, это где? Где этот коктейль молотова горит, блядь? Слева, братан. Слева? Слева. А чё, где у меня этот? Блять, я не то поменял. Да подожди. Да, он С тут. Блять, убили! Саня, связана не потерял? Убил, да? Убил? Сможешь мне? Да, да, да, да, да, да. я этим занимаюсь. Отлично. Отлично! Где, где, где, где, где? Где? Где этот, блять, изгоняется, хуй? Он там, он там, он слева. К мне иди. Иду, иду. Все, награда. Где, где награда? Вижу. Вот она да. Так, сейчас, а мне играю. надо винтовку вернуть. Да, блядь, нахуй мне эти два пистолета. Я Бля, мне эта сейчас... винтовка тоже говно. Я себе сказал, мне эта винтовка не нравится. Ну, какая у вот тебя винтовка тебе нравится? А мне моя что-то не понравилась. Хотя вот это сойдет, ладно. Так, награду мы все взяли, да? Бля, там какая-то хуйня плавает в воде, сразу тебе говорю. Ж... Ж... Плыви быстрее, братан, плыви, блядь. Какие-то черви, нихуя себе а тут черви, блядь. Точка эвакуации совсем близко, поторопитесь и переживите обратный отсчет. Куда Блин, бежать? А, влево, влево, братан. Судя по всему к тачке, да? Я так думаю к тележке. Привет. Да, все. Да. Бля, я просто за это встал спрятаться за лошадей, блядь. Убай ты беспалем настоящий. Я в ахуе реально. Хоть у тебя на есть? Да, две штуки. Две секунды. Ага, все, кончилось. Так я все проебал. Секунды. Ну, ладно, ничего страшно 5 секунд осталось 3 2 такая музыка еще блять нагнетающая пиздец вы выжили чтобы умереть в другой раз мне нравится первый пошел хорошо что у нас первый раз конечно не повезло но выжил персонаж второй раз мы уже более научно естественно поаккуратнее по какой-то тактике которую мы конечно же не придерживаем мы семь охотников убили или стоп или нет правильно 7 семь охот, мы монстров мало смотри убили всего бронзовая карта нормально мне кажется, 7 типа охотников стоп. зато кстати бонус времени эвакуации мы за три 3... за полчаса типа серебро они получишь да я же сам не заметил блядь. как быстро просто денег -показать на показать подробности миссии. новая Одесса. запись в книге найдена подсказок две деньги найдены возрождение напарника 100 опыта дали ну, я красавчика не мог тебе это не разбудить. -то О, слышь, этот хрен с глушителем разблокировался. Его надо будет купить. Но видишь, единственное, один должен быть с быстрым ружьем, другой с медленным. Если ты будешь с медленным, то я буду с достаточно быстрым. Согласен. Типа, естественно. Бля, 20 уровней охотника. Его надо будет прокачать, бля. Вот так вот мы впервые остались в живых, чтобы умереть в другой раз. Хм, в первый раз. Ну, спасибо за просмотр. Если было интересно, ставь лайк. Подписывайся на канал, предлагай игры для обзоров. Спасибо за все. Надеюсь, будет также интересно в нее играть. Посмотрим, что будет дальше. Останется ли этот персонаж у меня в следующих, естественно, сериях. Спасибо за просмотр. Пока-пока.